но по ссылке в описании ее можно бесплатно скачать. Ссылки на игру, в общем, находятся в описании. Заходи, игра, игра годная. С тобой был Квантом Гратос. Всем Блин, пока красавчик. и до скорых встреч. Приветствую вас, с вами Тесрок, и сегодня я расскажу вам о Total Lockdown, королевской битве от русских разработчиков. А именно я буду повествовать о ее плюсах, минусах, недостатках и нюансах. И вообще, стоит ли отдавать за эту игру 539 рублей, когда есть такие проекты как Fortnite, Apex Legends и Call of Duty Warzone. Ну господа, с вашего позволения, я начинаю. Начну, пожалуй, с самого главного аргумента против Total Lockdown. Когда самые популярные издатели королевских бит придерживаются одной простейшей тактики. Эй, чувак, поиграй нашу игру абсолютно бесплатно. Тебе там обязательно понравится. Но ну, а когда именно тебе захочется выделиться из суровых масс красивым скином, будь добр, заплати чеканной монетой. Но наши отечественные разработчики решили полностью перевернуть игровую индустрию. У них игра не бесплатная, о, вот весь доп-контент, пожалуйста, покупай за внутриигровую валюту, сколько тебе угодно. Ну не знаю, онлайну это уж точно не помогло, но об этом чуть позже. Эх, не знаю, хотели ли наши разработчики поддержать свой капитал деревянным рублем или чем-либо постабильнее, но на пользу игре это уж точно не пошло. Ну а сейчас продолжим тему о грустном а именно в этой игре слабоватый онлайн но он идеально компенсируется лучшим искусственным интеллектом и у меня в первую очередь к этому с вашего позволения существу есть всего три вопроса What the hell are you? ну ладно первый вопрос опустим черт с ним но а как же другие два Первый, то и любишь, второй будет заключаться в том, что почему ваши боты стреляют просто с космической точностью на далеких расстояниях. А вот когда дело заходит до да, ближней дистанции, их точность уменьшается. Также есть такой косячок, то что если у бота есть пулемет, то он просто машина для уничтожения, поверьте мне. Вроде бы как-то даже через несколько дней. То ли мне показалось но боты стали чуть-чуть И -чуть то ли я лучше научился противодействовать таким машинам для убийства ну и наконец третий вопрос ну а третий вопрос заключается уже к разработчику можно было бы немножко запариться и чтобы боты как только начиналась зона до ее схождения на этаж они бы не сразу все по команде бежали на нижние этажи они а много запаздывали Просто можно было это как-либо рандомизировать, и было бы гораздо лучше, удобнее. А не то, что по одной команде в одну секунду на один этаж спускалось 10 ботов, и воюете с ними как хотите. Это выглядело неудобно и очень тупо. Ну а сейчас поговорим о геймплее в нашем Убийце Памк. Начну, пожалуй, с оружия. Мне очень понравилось стрелять со всех этих Футуристических пушек, они очень стилистически приятные и хорошие. Даже не с футуристических по типу калаша, у них есть собственная фишка у каждой, собственная дача. Интересный темп стребы у одной, хороший урон у другой. Тут все просто прекрасно, и оружие, мне кажется, одно из главных достоинств этой игры. Ну что хочу сказать о идее вертикального батл рояля. Она поистине уникальна. По этим этажам интересно ходить, замечая. Новые тонкости планировки, интересные стилистические решения, неонные вывески. Все здесь круто, и придраться, если честно, и не к чему. За отдельные этажи хочу выразить огромную благодарность. По типу мне очень нравятся такие этажи, как парк. Паркинг, еще есть интересный этаж. Конечно, есть и типа плохие этажи, по типу складов, они просто ужасный этаж. Но бывает. Но насчет этажей, все они не убиваются из собственного стиля, и сказать что-то плохое про ни один из них прям не могу. Что хочется сказать по итогу. Игра Total Lockdown очень интересная и классная. С интересными механиками там все отлично. Но вот как мультиплеерный проект, она потихоньку начинает проваливаться. К сожалению, это из-за неправильной стратегии разработчиков. Ведь на данный момент я наблюдаю то, что... 80% из сотни игроков будет ботами, а остальные только люди, из-за этого ощущение каждой битвы постепенно обесценивается. Надеюсь, если честно, что положение со временем исправится. Рекламы мало, да она была бы и не нужна, если бы игра была бесплатная, но с боевым батл пассом. все бы было отлично, ведь игроки бы сами рекламировали игру, которая им нравится. А маленькие ютуберы по 50 или более тысяч подписчиков сами бы играли игру в погоне за интересным хайпом и новым вением. Потому что игра с классной механикой заслуживает своей аудитории. Эх, надеюсь, все у них получится. Но разработчикам, я считаю, в данный момент нужно принять решительные меры, а именно, либо минимальная полумера это... Удешевить игру в два раза, она будет стоить 200, максимум 300 рублей, или вообще бесплатно ее делать, потому что сейчас, из уважения к собственным же трудам, они делают эту игру около, по-моему, полтора года, а то и больше, им надо что-то менять срочно, потому что онлайн никакой, люди потихоньку будут уходить из-за того, что им не хватает сражений с реальными игроками, а не потому что игра в каком-то техническом плане прям ужасная. Ведь оптимизация уже есть, оружие интересное есть, интересные этажи, все есть, но нет аудитории, господа. Если у вас есть лишние там 539 рублей или 600 рублей, я лично от себя могу попросить вас купить эту игру, дабы поддержать разработчика. И чтобы он смог принять это достаточно сложное решение и сделать игру бесплатной и доступным ко всем. Я, если честно... Сам желаю успеха этому замечательному проекту. Надеюсь, разработчики будут направлять свои веяния в максимальную популяризацию игры в данный момент. Ведь я желаю этой игре всего самого наилучшего. Ну а сейчас минутка лирического отступления. Как вы все понимаете, мое видео подходит к концу. Но на него тратится очень много времени. От 4 до 8 часов на каждый Windows с хорошим монтажом. Это для меня достаточно сложно и очень много времени занимает. Приходится постоянно фейлиться при озвучке, все переделывать, налаживать новые эффекты, что-то не нравилось опять заново. Так что, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На каждый, отвечаю на каждый комментарий, если вы будете его писать, я буду обязательно отвечать. Также, если кто-то купил Total Lockdown, или есть какая-то игра, в которой он хочет поиграть не один, пожалуйста, залетайте в Дискорд, поиграем вместе, просто душевно пообщаемся. Также, если кто-то в наши более тяжелые времена решил заняться продвижением своего YouTube канала и не с кем поснимать, то с удовольствием также пишите мне в Дискорд, я постараюсь ответить и помочь каждому, если не материально, то уж моральным советом, поддержкой и... Как у меня получалось набирать свои первые аудитории в 94 подписчика, понимаю мало. Но я готов помогать каждому. Так что всем спасибо, господа. С вами был Тисрок.